Друзья, мы с вами в отеле Бела Vista, который находится прямо в центре Кургады, но очень уютно. Самое главное, что здесь чистая вода и классный пляж.